Итак, дорогие друзья, еще раз всем здравствуйте. С вами Пугачева Наталья. И э, со звуком не то, да? Так тормозит звук тормозит. Э, еще раз скажите, пожалуйста, насколько хорошо со звуком. Я вижу, что я сама даже. Э, да, я вижу, что я сама. Так, э, Лена Пирогова, у меня тогда есть. Просьба. Ох, я зашла уже в прямой эфир. Сейчас, если я завершу прямой эфир, то у нас на YouTube трансляции лена не будет. Так, тогда, дорогие друзья, давайте так сделаем. Я перезайду. У меня тоже комната писала, что неполадки с интернетом. Посмотрела, в интернете все хорошо. Так. Эм... Угу давайте еще раз перезайду в комнату если не поможет если поможет, то начнем а, сейчас подскажите лучше стало со звуком или также если нет сейчас буду перезагружать компьютер чтобы не мучить вас всех ага. да на ютюбе угу. связь прерывается Трансляцию не убирай. Если перезагружать компьютер, то надо все убирать. Значит, друзья, в комнате, скажите, пожалуйста, меня слышно? Видно? Нет? Да? Что происходит? Сейчас нормально, да? Перезашла. Все хорошо? По десятибалльной шкале прерываюсь, не прерываюсь. Сейчас все отлично. Все. Слава Богу. Будем надеяться, что все будет хорошо. Итак, друзья, всем здравствуйте на ютюбе тоже всем здравствуйте. Мы сегодня с вами на... Так, я перейду на саму страницу трансляции. Здравствуйте на YouTube тоже всем здравствуйте. Так, все. Сейчас отключу. Значит, вижу сейчас комментарии на ютюбе вижу комментарии в комнате. И мы сейчас с вами, друзья, у нас, собственно говоря, прогноз. Астропрогноз по китайской системе, по китайской метафизической системе называется Бадзи. Ну и по Бадзи будет, и немножко по фен будет у нас прогноз по летящим, прилетающим звездам в этом месяце. И мы с вами, как обычно, поговорим, что нас ожидает хорошие нехорошие, в какие-то прогнозы по каждому знаку по господину дня по в целом по месяцу и как обычно нам для того чтобы вы есть такие люди кто не знают что такое господин дня поставьте единички на всякий случай сделайте все свой свою астрологическую карту единичек нету значит все знают чтобы сделать свою астрологическую карту, да, сейчас надо тогда сделать Алена свою астрологическую карту. Чтобы сделать свою астрологическую карту, сейчас э, модератор наш э, по совместительству модератор э, Елена Пирогова сейчас нам сбросит э, ссылочку в чат. Вы переходите к нам на на наш сайт, на сайт пугачевой Натальи, в калькулятор и все сделайте свои карты. Для того, чтобы мы с вами, чтобы у вас перед глазами была ваша карта, чтобы вам было куда смотреть, кто не сильно хочет сейчас заморачиваться в карту, можете просто послушать общий прогноз для совсем-совсем для новичков. Вот Лена Пирогова сбрасывает, где мы делаем карты. Ну, а я, собственно говоря, может быть, немножко новичков введу в курс дела, что по китайскому солнечному календарю мы работаем и китайский солнечный календарь. Он имеет расхождение с нашим григорианским календарем и наш ну, небольшое, как вы видите, да, то есть месяц лошади начинается 6 июня по 7 июля с точки зрения китайского календаря это середина лета. Лошадь у нас у нас есть 12 животных. 12 земных ветвей то есть такая же аналогия как и зодиакальная система в западном гороскопе но отличие в том что они не просто идут друг за другом а они идут в виде столпов называется эти столпы дядзы, то есть помимо того что у нас есть иероглиф который обозначает лошадь у нас есть еще иероглиф который указывает каким из пяти стихий она относится в данный в данном случае у нас с вами будет металлическая лошадь приходит в, в, в этом году у нас металлическая лошадь начнется она 6 июня по 7 июля летний месяц середина лета с точки зрения китайского календаря в нем даже немножко как то сегодня грустно стало думаю с точки зрения западного лета, только начинается, а вот с, с, с китайского уже уже немножечко уже не то, что немножечко, уже один месяц прошел, а, у меня вопрос: почему на вашем калькуляторе в карте есть звезды, и золотая карета? А по мингли нет таких звезд? Значит, а, Раиса, смотрите, я не знаю, как Мингли там высчитывает. А, у нас, когда вы смотрите в калькулятор, Калькулятор дает расчет, просто дает расчет определенных 15 там звезд, или сколько их там. Он не высчитывает, если в, в вашей карте. Он просто рассчитывает, исходя из вашего господина дня, значит, или исходя из вашего там, годового, например, столба, ну, в зависимости от чего он считается просто дает весь список он дает, он дает подсказку он не, вы, не высчитывает сами звезды то есть он не высчитывает конкретно вашей э, карте какие есть звезды понятно то есть вам нужно для этого собственно говоря мы сейчас с вами на символических звездах кстати лена по поводу нового человека потом еще раз надо вернуться вот символических звездах. вот мы символические звезды проходим и это калькулятор который помогает нам считать их он ничего не показывает и не рассказывает. В принципе во всех остальных школах, пример, такая же система. А... Так, а... значит, Раиса, у нас сейчас по астрологии, ну по астрологии, которая не про символические звезды, а которая про будущий месяц. Хорошо? Ну, мне кажется, я вам ответила все, что смогла. Давайте сейчас мы с вами поговорим про вот этот самый металлический месяц. А у нас как у нас вообще проходит? Я каждый месяц выхожу каждый месяц, в принципе, с вами общаюсь, рассказываю вам про наступающий период. А, и у нас есть две формы отношений с группой в этот момент. Все зависит от динамики группы. Значит, первое. Я могу, заглядывая, собственно говоря, в презентацию, пересказывать близко к тексту то, что написано в презентации, и, ну, как-то комментировать. Есть вторая форма. Все зависит от того, как вы будете работать, я пойду как бы за группы. Да? Есть вторая форма, вот мы, по-моему, в прошлом месяце так пробовали, тоже неплохо выходил. Когда я меняю слайды, вы смотрите слайды, задаете мне вопросы. То есть я с вами пока, а я трачу там час, полтора, два, сколько мы с вами вместе сегодня проходим да, я трачу на то, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Вот. Итак, значит. Идем дальше. Идем дальше. Итак, в связи с тем, что пока еще вопросов не могу, наверное, возникнуть, давайте я, наверное, начну пока комментировать слайды, читать слайды, и дальше мы с вами пойдем... Я думаю, уже вопросы появятся помимо символических звезд. Итак, символические звезды, как я сказала, на моем сайте, ну, мы тоже будем переделывать, возможно, его будем как-то это все менять. То есть э, это просто предлагается, то есть не в самой карте, а предлагаются звезды. Вы, и вы их видите. Может, они приходят в периодах, может, они у вас есть в карте, может быть, они пришли по месяцу. Так же, вот, как э, месяц лошади, по году, по такту. Так же, как месяц, например, лошади тоже принесет кому-то какие-то определенные звезды. И наверняка он всем принесет цветок персика. И для кого-то это будет родной цветок персика, для кого-то вот вы сегодня увидите и услышите, что можно даже своего принца найти, потому что звезды сойдутся. Да. У меня дубликат получается столпом. Но, ну, в принципе, мы дубликаты не любим, потому что на дубликатах могут происходить разные плохие события. Поэтому, если вы прям запланировали что-то на этот месяц, супер такое экстремальное лучше конечно отложить то есть вы можете дубликат для кого-то дубликаты проходят и ничего страшного не случается но действительно очень много бывает событий любых событий там травмы смерти какие-то аварии и все и как правило какой-то дубликат участвует поэтому предусмотрите заранее сказать что вот дубликаты будут несчастье так нельзя но мы как бы все, э, не только мы, вообще все астрологи стараются дубликатов так держаться чуть подальше. А, да, так. Подскажите, у меня приходящий мед, месяц полностью.. А, а, вот уже тоже, да. Чего ждать? Да, вот я не сказал ага. Итак, у нас есть с вами текущий год он достаточно холодный да? у нас есть с вами э, свинья которая наверху этой свиньи у нас сидит вот, вот я покажу вот иероглиф свиньи для новеньких до да? наверху сидит вода ой вода извините земля почва и у нас получается такая достаточно достаточно холодный стол вообще несмотря на то что карта года астрологическая карта карта 20 года очень неплохая но все-таки, конечно, год холодный, и считаю, он относится к декаде, к декаде зимы, то есть такая, такие достаточно холодные нас и следующий год, и потом будет год. Да, то есть мы вступили с вами в такой достаточно, ну не очень длительный, но холодный период. И, конечно, мы очень ждем огня. Огонь ⁇ это лето, это оптимизм, это радость. Традиционно считается, что месяц лошади это пик рассвета огненной стихии. А если учесть, что лошадь самая янская, самая активная земная ведь, то у нас выходит, что июньский огонь мог бы как бы восполнить тот пробел, который нам не хватает. Но, но увы, огонь пришел с металлом, огонь у нас контролирует металл То есть получается, что весь весь запас огня он будет уходить на, на этот самый контроль То есть, конечно нам этот огонь достанется оптимизм достанется все нам достанется но не в том количестве которое мы ждем и которое бы мы хотели металл бадзи э, связан с образом дисциплины с образом ответственности но в то же время с оружием войнами поэтому вместе с позитивным настроем мы рискуем получить взрыв эмоций грубое вмешательство ну, например, в свою жизнь. То есть к этому тоже нужно быть готовым. Вообще я хочу сказать, что мы все с вами э, уже доживаем месяц змеи и хотела бы спросить, хотела бы у вас спросить э, про месяц змии, э, друзья, э, как вы пережили месяц змии? Да, ну, сейчас, конечно, я понимаю, что у всех все по-разному было. Давайте по, э, давайте по пятибалльной ну, шкале. То есть пятерка это очень хорошо, не было никаких проблем, никаких конфликтов. Тройка там, ну, четверочка похуже, троечка еще хуже, двоечка еще. Единицы это вообще вот прям были конфликт на конфликте или какие-то вот ситуации такие. Поставьте, пожалуйста, интересно, как пережили, потому что у меня в окружении очень много было людей, которые говорили, что месяц тяжеловат, конфликтный, тяжелый, не сопоставлялось но я смотрю в, в общем по группе у нас хорошие результаты и на ютюбе даже неплохие результаты молодцы youtube тоже работает так сейчас я посмотрю вот мария тут пишет что моей подруги год дублирует дворец супругов пара на грани развода может быть и вот, мария вы скажите чтобы всеми силами держались ждали когда дубликат года пройдет и, ну, если уж суждено развестись, они все равно разведутся, но во всяком случае это не будет в попыхах и не будет у них вот, ну, так знаете, бывают такие абсолютно глупые разводы, глупые разрывы, о которых потом жалеют и, и муж, и жена, но уже как бы сделать, ну, отыграть уже не получается. Вот. Вижу, вижу, вижу, о, у Натали прям одни единички, да. Кто-то болел, кроме.. Погода достаточно спокойно, хорошо. А, значит, для карты ложного следования. Сейчас почитаю вопросики. Значит, смотрите, итак, змея у нас игралась со, зме... со, зме... со свиньей. А, значит, все время перетягивали канал то туда, то сюда. Инская лошадь весьма гармонично уживается с годовой энергией. Тайное, скрытое слияние небесных стволов этих двух земляных ветвей говорят, что. План, планы воплотятся в конкретные дела почему тайные кто кто знает что лошадь это тайны друг свиньи я уже рассказывала в начале года но может кто-то был может кто-то не был кто знает поставьте пожалуйста ну давайте кто знает ничего не ставьте а кто не знает поставьте пожалуйста единицы в чат ну, чтобы мы видели, какое количество людей не знает, что, почему, почему вопрос следующий, почему лошадь тайный друг. Поставьте единички, кто не знает, почему. Я вам сейчас расскажу. Пока отвечу на вопрос. Друзья, все читаем слайды, задаем вопросы по слайдам. То есть мы с вами так, чтобы идем, идем в, в русле нашего, нашей темы нашего вебинара. Для карты ложного следования за деньгами элемент личности ⁇ Земля и на свине. У меня э, благородный месяц. Ничего конфликтного. А, только с мужем. Все, поняла. Отлично, хорошо. Ага. Наблюдая, сколько аварий глупых э, и за месяц в городе три пожара ух да помните кстати месяц начался с пожара вот прям в, в начало месяца да, сгорел самолет с людьми ужасный был действительно Ну, самый конфликтный мы с вами переживаем месяц и слава богу что слава богу что он для многих прошел хорошо он, он это же не значит что должна быть вселенская катастрофа и должно было все случиться но просто все, опять же, зависит от, кар от карт, у кого-то к этому конфликту более устойчивая карта, у кого-то менее устойчивая. Например, э я имею свинью, у свинья для меня не неблагоприятно И несмотря на то, что у меня свинья стоит тоже погоду, то есть, соответственно, столкновение идет. У меня пришло наказание две свиньи, у меня пришло столкновение со змеей. Для меня змея всегда хороша, потому что я слабый огонь, и приход любого огня для меня хорошо. Он всегда сталкивается с моим месяцем-годом, но при этом он дает поддержку моему господину дня. Поэтому всегда зависит от карты. Понимаете, да, общая тенденция была каким-то скандалом, каким-то проблемам, но лично для моей карты тоже месяц был неплохой. Вот а, свинья года столкнулась с моей змеей года. А, проблема с мужчиной была. Да, Светлана пишет. Сегодня вообще трижды земля и. Да, по-моему, да. Сегодня какой-то такой странный день. Уволила сотрудницу со столпом года земля и змее. Ну, Катерина, я надеюсь, свою не из-за карты бадзи уволили. Хотя такое тоже бывает. Вот вижу очень много э, единичек, э, значит, смотрите и вижу единички на ютюбе Сейчас отвечу. У меня будет путешествующие лошади, а вот переезжай э, вот переезжаем, ссоры, да, вечи, нож, да, вижу, да, на Ютюбе. Я знаю, почему друг. Молодцы. На самом деле я рассказывала, почему тайный друг, потому что если мы видим, что у нас с вами вот открытые столпы, столб этого года и столб этого месяца. И мы видим, что в открытых столпах они никак не дружат. Здесь очень якобы, э, здесь вода, здесь у нас огонь, все это традиционно они как будто бы не любят. Огонь там янский, э, вода инская. на самом деле внутри них все наоборот, они перевертыши. И мы очень часто смотрим, в том числе вот по совмещениям, мы смотрим в датах, мы смотрим, э, когда мы берем какие-то карты например, людей на работу, когда мы берем партнера, когда мы вступаем в бизнес, когда мы любого партнера, хоть хоть супруг, хоть это будет партнер бизнес-партнер, хоть это какие-то деловые отношения. Это мы все учу на курсе. Я, кстати, приглашу вас на свой осенний курс в конце. Кто захочет, может, со скидкой сейчас записаться, с большой скидкой можно записаться на наш курс. Вот, в конце скажу обязательно. Так вот, мы это все изучаем. И мы всегда еще смотрим на то, что в скрытых небесных словах. А вы посмотрите, как все сладко в скрытых небесных словах, как все здорово выходит. Дин, который в лошади, то есть лошадь сама якобы янский огонь, но в ней нет янского огня. В ней есть только инский дин. Есть еще свинья, которая э, вода и и в ней э, э, в рэ. На самом деле в ней нет никакой низкой воды, в ней только Рен. Но Рен очень любит Дин. Один а очень любит Рен. Да? И а, кто из них, кстати, побеждает? Ну, мне почему-то все время, несмотря на, вот, несмотря на то, что у нас а, огонь всегда вроде бы страдает, а, когда встречается с водой, с любой. но я лично очень люблю это сочетание, даже будучи сама Дином. Почему? Потому что при этом сочетании у нас получается янское дерево. То есть, ну, в смысле, у нас дерево из-за того, что это небесный стволы, это янское дерево. У нас получается дерево. А дерево это ресурс для Дин. А для Дина именно янское дерево это дрова, на котором он горит. То есть у нас лошадь очень в таком хорошем выигрышной ситуации. Это то же самое мы вот в партнерских отношениях учим. Я один, для меня партнер э, Рен очень хороший. И, как правило, в этих отношениях выигрываю я, хотя должен, должен, по идее, бы меня тушить этот партнер, да? потому что я огонь, а он приходит вода. На самом деле у нас происходит полное слияние, которое мне дает очень много дров для деятельности. Вот такой у нас бывает расклад. Но здесь есть еще одно слияние, да? Мы видим, что как раз э, янское дерево э, с инской почвой у нас с вами сливается в землю. У нас получается земля, если там брать полярность, то будет янская земля. И это тоже хорошая история, потому что дерево в свинье считается гниющим, очень много воды, дерево плывет. Оно все время, ему нет возможности выйти, и оно тонет там. И в итоге у нас получается две, два прекрасных элемента. Янская земля, это хорошая, сильная земля, на которой стоит хорошее, сильное дерево. То есть вот эта лошадь со свиньей она на самом деле очень много может родить. Очень много вот этот союз может получить, причем именно из их тайных комбинаций. И, собственно говоря, вот это тайное скрытое слияние небесных стволов этих двух земных ветвей говорит, что планы воплотятся э, в какие-то конкретные дела. Появятся новые свежие идеи и возможно, э, возможности для их воплощения, силы и азарт сдвинуть дело с мертвой точки. Главное дать э, свою э, делать свое дело не спеша не проявлять чрезмерных амбиций и не устраивать скандалы народном месте, потому что у нас все-таки, все-таки у нас э, лошади, все-таки у нас свинья э, – это огонь и вода. Да? Тогда целеустремленность деловая хватка и природное обаяние лошади обязательно будут работать вам на помощь. Итак, друзья, значит вы читаете слайды, сами смотрите. Сейчас вот вообще очень легкий и простой слайд, который мне даже не имеет смысла комментировать. Просто можете переписать себе удачные или неудачные даты или проверить, ну, я не знаю, что вы там запланировали себе на эти даты, может быть, как-то откорректировать. Да? Я пока посмотрю и почитаю, что вы пишете. А если лошадь мой разрушитель, ну, не знаю, Лариса, надо смотреть на карту. Вот я же вам только что рассказала историю, что у меня есть семья, но естественно, естественно, смея тоже является моим разрушителем, но при этом она всегда благодатно влияет на мою карту. Разрушитель – это не всегда страшно, но я, не, не знаю вашей карты, невозможно сказать, хорошо ли для вас или плохо. Полтора года не могу трудоустроиться на работу. Везде отказывают, около 50. Ирина, я вас понимаю, к сожалению, особенное в регионах, ну, может быть, и в Москве не особо хорошо, но в регионах еще хуже. Я знаю, что э, женщин уже ближе к 50 никуда не берут. Вообще очень какая-то странная история. Да? Сначала их не берут до 35, потому что они в декрет уходят, никто не хочет декрет э, оплачивать. Я, я просто понимаю, что вообще проблемы с работой. Вот и все. Э, и не успела эта женщина, значит, выйти из, из такого детородного возраста, как у нее уже предпенсия. А срок пенсии... Все продляют, да, и продляют, и будут продлять, и куда этим людям идти непонятно. Я считаю, что если вы действительно хотите, Ирина, работать, если вы действительно, ну то есть в смысле это не просто для красного словца да, меня никуда не берут, а вы действительно ищете работу, что-то делаете, то здесь нужно, так сказать, заниматься какими-то фэншуйскими штучками. Но ну, вот сегодня мы тоже будем дальше проходить, говорить, и вы можете там найти сектор, вы можете то есть, знаете, как это называется? Надо на фэншуй. То есть, когда у нас не хватает немножечко какой-то удачи, то нам самое время как раз вот э -э попробовать подтянуть фэншуй, бадзи, активации. Может быть, кстати, в конце лета сделаю активации по э фэншуй. То есть, все активации, которые знаю соберу в такой определенный курс и обязательно вам его дам для того чтобы делать активации для того для, для другого а, но когда у нас затяжные какие-то с вами ситуации то для нас как раз столкновение даже лучше играет чем какие-то ну такие вот лояльные энергии поэтому ну ищите может может быть наоборот столкновение может помочь вам раз, разрулить эту ситуацию Свинья плюс лошадь хороший союз, свинья плюс лошадь замечательный союз, Наталья рассказала. А если столб года и столб удачи дублируется, что это ухудшение здоровья, столб года и столб удачи. Значит, смотрите, Хелена, это род. Да? Могут быть проблемы с родителями, с... если есть бабушки, дедушки, значит, с бабушками-дедушками. Если есть проблемы с, ну, если есть еще родители, то вполне возможно с родителями могут быть. Да. А, вода гасит огонь. А, да, так, Дингенрен. непонятно. Для кого непонятно, для тех нужно, конечно, начинать потихонечку. Вы сейчас просто можете... Вот смотреть числа. Давайте я сейчас покажу хорошие числа, все плохие посмотрели. А, вот обратите внимание, давайте еще на этом слайде немножечко зависим То есть у нас есть дни без богатства и разъединяющие дни. Дин, Ген, непонятно, Юля. Значит, действительно китайская метафизика, она, ну, не нельзя сказать, что это, знаете, такое наипростейшее, да, что-то вот как... Бывает там ясновидящие, вот она сидит и вот что-то пришло, что-то она видит, и что там там рассказывает. Это наука, которую нужно изучать, которую, которой несколько тысяч лет. И сейчас вы можете просто побыть с нами, послушать, посмотреть. Вообще надо это вам не надо. То, что вам будет непонятно о том, о чем мы говорим, а мы тут все люди, кто изучает ее. Ну кто-то изучает несколько месяцев, кто-то несколько лет кто-то типа меня уже там десятилетия да, уже подходит как этим всем интересуются изучает вот и конечно для вас будет непонятно это не значит что надо сейчас закрыть и сбежать, это значит коль вы сюда пришли вы зачем-то пришли вас зачем миллион всевозможных вебинаров идет на youtube канале в комнатах если вы сюда пришли значит вас зачем-то привела сюда жизнь Наталья, скажите, пожалуйста, как а, повлияет лошадь на мою крысу в дне, а, а на кролика в часе? Спасибо. А, ну, в, в, в, в покрытии, скорее всего, будет столкновение. Опять же, я не вижу вашу карту. Вполне возможно лошадь куда-нибудь уйдет, какое-нибудь слияние, что-нибудь произойдет. Я не знаю, что есть в карте у вас до крысы. Но с крысы столкновение, поэтому если у вас есть супружеский дом, если у вас есть ну, смысле, супружеский дом есть у всех, если он заполнен мужчиной, у вас есть супруг, то держите супруга поближе к себе и не скандальнитесь с ним, потому что может привести, я не думаю, что месяц может привести к, раз, к разводу. Такого, это слишком слабая энергия но конфликта может привести с другой стороны если у вас нету супруга и вы не можете давно его найти то вот этот конфликт как раз вот это столкновение может дать а, вот такое а, развитие событий вы можете кого-то найти в этом месяце с кроликом ну с чего-то определенного кролику специально приносить конечно лошадь не будет ну пока так как определить полезные элементы для Земли инь? Карта следования. Карта следования, господин, дня Земля инь на свинье. Полезен ли месяц металл? А, я на а, огне благодарю. Значит, смотрите, матросла, мне, конечно, вы бы имя писали, потому что мне не очень удобно обращаться к вам а, по фамилии, как вы понимаете, да? а, Значит, смотрите, вы иньская, что вы там написали? Вы иньская Земля. Карта у вас следования. У нас есть определенные правила, смотря, зачем она следует. Вы не написали, зачем там следует, что-то я не помню. Карта следования на свинье полезен ли месяц металл? Не знаю. Обычно полезен. Карта следования меся, месяц металл он должен быть полезен. Но месяц огнем, скорее всего, не полезен. То есть все, что поддерживает карту следования, это, ну, в вашем случае, то есть ресурс. И такие же элементы, они не полезны. И, соответственно, все остальное, как правило, полезно. Полезно самовыражение, полезно э, самовыражение у вас будет металл, богатство у вас будет вода полезная, власть у вас будет дерево. Скорее всего, эти три элемента полезны, и вам будет не полезно огонь и земля. А, у меня два самонаказания выходит по дню, две лошади и по году две свинки ну елена да такое тоже к сожалению бывает бывает такое а, ну, будьте осторожны самонаказание это то что мы сами для себя делаем себе во вред у нас самонаказание если у вас почему там первая погода да, а, уже убежала у меня самонаказание наказание по две 2 ложь погода Значит, погоду это может быть здоровье, не вредите своему здоровью называется. Не делайте того, что ну, может привести к каким-то при проблемам. но ну, а лошадь, ну, лошадь пройдет быстро, сильно не переживайте, но не скандалььте с мужем, да, еще раз. Да. У меня в карте лошадь в дне, а в свинке в месяце будет ли это дублирование месяца У меня Карта лошадь Не, нет, нет, это дубликат должен быть полностью один в один и небесный ствол, земная весь. Друзья, для того, чтобы, отвечая на ваши вопросы, э, мы все-таки продвигались по теме, я вам потихоньку перелист свою презентацию. Это презентация в виде статьи у нас есть в соцсетях и есть на нашем сайте pugacheva.com. Пока вы можете задавать вопросы, читайте, задавайте вопросы. Сейчас я посмотрю, что у нас на YouTube канале. Наталья, получается, по аналогии обезьяна и кролик тоже тайные друзья. Гны, да, тайные, тайные друзья у нас есть такая тема. Проблему найти не только в России, в Голландии то же самое. А, про работу, да. А, ну, я думаю, все влияет. Есть мировой кризис, есть есть кризис в каких-то определенных странах есть конечно кризис возраста что могу сказать что самый страшный кризис это кризис который у нас с вами в голове этот кризис победить невозможно абсолютно все-таки я профессиональный психолог и перед тем как начинать говорить про проблему с трудоустройством проблему с общемировым кризисом поверьте мне начните с себя ну в смысле начните себя это легко сказать но попробуйте понять что происходит с вами почему вы не можете найти работу ведь люди же хорошо трудоустраиваются в любом возрасте то есть есть какие-то проблемы которые вам не дают к сожалению трудоустроиться это вот я могу 200 процентов сказать 200 процентов конечно могут быть какие-то проблемы в карте Бывает такое, что приходит какая-то определенная там, звезда я не знаю где уничтожение, который вводит вас в депрессию, не дает вам э, правильно себя презентовать, не дает вам правильно как-то сформулировать свои мысли, дает вам какую-то такую вот упадническое настроение и, естественно вам сложно найти работу. Но в большинстве случаев все-таки я я бы обратила внимание на себя подумайте что вы можете сделать сейчас вот вы знаете там 10-15 лет назад любая там техника до да, было прям каким-то откровением сейчас полный интернет хороших психологов астрологов прекрасных техник то есть попробуйте позаниматься вот этим вопросом здесь самое важное что я сейчас для вас могу сделать это попробовать вот ну, нащупать вас, вот этот тумблер, и переключить его, что обратите внимание на себя, проблема вас. Если вы вдруг это услышите сейчас от меня, вот вы согласитесь со мной внутренне, что, наверное, что-то со мной, вот тогда вы с этим можете сделать что-то. Если мы будем с вами говорить про мировой кризис, про проблему трудоустройства, про наше правительство, которое неправильно законодательство, про какую ситуацию в регионах, мы никогда это не изменим. Она всегда будет плохой ситуации в регионах, всегда будет не то правительство, не то законодательство, мировые кризисы всегда. То есть нужно понять, что вам конкретно, ведь живут же люди хорошо. Почему вы не можете в этот момент времени жить хорошо? Вот, вот если вы сейчас фокусировку перенесете на себя, все станет уже по-другому. А, значит, э, ф -ф -ф -ф. куда лечь чтобы забеременеть сильный огонь а, значит смотрите клетка а, если очень сильно огненная карта то нам нужны однозначно нам нужны с вами однозначно будут мокрые э, что-то мокрое у нас есть мокрая свинья и возможно что здесь два варианта конечно тут желательно чтобы остров посмотрел Здесь два варианта. Либо вы должны к своему господину дня найти, так сказать, беременную стадию, стадию зачатия, наложить шаблон 24 горы и э, найти этот сектор и, собственно говоря, там заниматься этим зачатием. Либо, э, либо, понимаете, там, там у вас может быть еще какие-то дополнительные теплые ветви, которые нам не надо привносить. Либо нам нужно искать... Хороший, чтобы сектор был с хорошими фазами ЦИ, с высокими фазами ЦИ, но чтобы он приносил вам главу Потому что в пересушенных картах очень сложно забеременеть. Вот, да. Идем дальше, Елена. Смотрите, какой сферой они являются. Так, дубликат года и часа поссорились с родственниками. Я обиделась. Ага, дубликат года и еще часа. Да. Такое тоже может быть. Ну, смотрите, дубликат года, боюсь, что это может быть затяжная история да, на протяжении всего, допустим, года. Так, я немножечко отменяю слайды. Я надеюсь, что всем, кому надо, успевают читать. И я пока отвечаю. Да? А, так, значит. Так, у меня день рождения 30 июня, а это день без богатства. Вот, хороший вопрос. Значит, друзья мои, не наворачиваем больше того, что мы видим. Вот мы читаем 30 июня, день без богатства. Чем меньше финансовой активности будет в этот день, тем лучше. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, вещи оплачивать заказанные путевки потраченные в это деньги не принесут ожидаемой радости от приобретения. Что для вашего дня рождения в этой интерпретации может быть не тем. Вы же в день рождения, ну, если только вам, конечно, муж не подарит машину, но, ну, наверняка, он не пойдет покупать ее прям 30 июня, да? вот. Если не покупать дорогие вещи, ну... Даже если вам надарят денег и все такое, вам тоже вы наверняка 30-м не будет. Здесь нету ни одного слова, что не справляетесь день рождения. Здесь нет ни одного слова, что э, если вы справитесь с день рождения, что будет вам какой-то там беда какая-то. Пожалуйста, на дню рождения не имеет никакого отношения. Ну, единственное, что если вы захотели захотить пир на весь мир и оплатить, оплатите самый дорогостоящий ресторан с надеждой на то, что вам еще больше принесут денег вот здесь может быть ну наверное какая-то нестыковка то есть может быть ресторан дороже эти деньги но не ни, ни, ничего страшного то есть друзья читаем слайды и все что видим то и есть больше не придумываем в дни лошади будет ли самонаказание самонаказание может быть только если лошадь есть у вас в карте если у вас лошади нету в карте то оно абстрактное самонаказание то есть самонаказание, самонаказание. Мы сами наказываем себя. Как мы можем наказать сами себя, когда пришел где-то там во Вселенный год, пришел во Вселенный день, какое-то отношение имеет ко мне лично? Никакого. Так что все, на это мы не смотрим. Так, у меня столб г на лошади и в ней. И в месяце. Чего ожидать, если это уже третья лошадь пришла ко мне? Хотя лошадь для петуха цветок персика погоду у меня земляной петух году. но смотрите, про цветок персика сейчас будут дальше слайды. Вы увидите, что да, действительно, приносит цветок персика. Так, все, кто инское дерево, инское янское, может уже начинать про себя читать, что будет, да. Но э, Олюшка, значит, спрашивает, конечно, три одинаковых столпа, ну, не айс. Не рискуйте, давайте скажем так, не рискуйте, на, на всякий случай не рискуйте в этот месяц. С другой стороны, у вас уже есть этот дубликат в вашей карте? То есть э, вы, у, вас, значит, у вас есть и ну, некий иммунитет, вы всю жизнь с этим живете? А, с цветок персика, да, это очень хорошая история с цветком персика, а, но цветок персика погоду. И а, когда у нас погоду, то это такая тоже ну, чуть больше общая информация. Может нравиться не конкретно вы, а ваш род. Не знаю, ваша фамилия, ваша хорошая семья, ваши какие-то там родственники. То есть что-то хорошее может быть но скорее для вашего рода чем для вас хорошо так сейчас я посмотрю на youtube я значит дерево кролик день и земля дерево и переезд на восток на 80 километров лучше сейчас змеи что лучше в лошади? Там Восток будет пятеркой переезжая к мужу. Питолическая свинья. Значит, Анна, я вам честно хочу сказать, что я сейчас не готова, вот достаточно много у нас людей сидит и там, и тут. Мне нужно вникнуть немножко в эту ситуацию. Набегу могу сказать, что в пятерку ехать, конечно, не стоит. То есть, то есть уж там, если у вас только два варианта, Сейчас или потом в пятерку, то, конечно, езжайте сейчас. Да? Анастасия пишет на Ютубе: у меня уже самонаказание в карте лошадь и в ней в, в месяц. И третья лошадка что-нибудь добавляет в этот тандем. Нет. Анастасия только к счастью, только к сожалению, то ли еще к чему-то, но ничего не добавляет третья лошадь. Во всяком случае, такой информации ни один китайский мастер не давал, чтобы три лошади превращались еще во что-то. А, так что вот да так давайте я читаю листаю потихонечку слайды и читаю а, в следующий вероника задает вопрос в нашей комнате если карта сильная но приходит десятилетний такт и сливается с двумя задублированными элементами в земной литве которые поддерживают господин дня, то карта на 10 лет станет слабой? Нет, значит, смотрите, я не очень поняла, что там задублированным, даже слово пока такой, ну, не знаю. Значит, у меня первый вопрос. Первый вопрос, значит, вернее, первый ответ. Ответ, что если карта сильная, она слабым стать не может все вам карта выдана один раз и на всю оставшуюся жизнь вам выдали цвет кожи белый. А, навряд ли сколько бы вы ни загорали какой бы период вы будете жить например там я не знаю в африке какие-то 10 лет и вы будете крайне загорелые смогу но при этом вы останетесь ну, с, белой, с белой кожей и вы никогда не станете с ней с черной да? то же самое с карты бац вот а, так Равно такт, элемент в карте в земной сливаются. земной ведь и так. И второй вот у меня вопрос был к Веронике. Вероника, вы случайно, не та Вероника, которая выкупила э, мои консультации вместе с тренингом, мое сопровождение. Потому что если вы та Вероника, то случитесь, давайте ко мне в Skype, мы с вами будем дальше разбирать Если вы не та Вероника, то есть я там буду отвечать на ваши вопросы и так далее. Если вы не та Вероника, то я вас приглашаю, как, в общем-то, и всех сентябре ко мне на обучение и вы сможете разобраться потому что у нас будет фундаментальный курс Он такой в течение года будет блоками идти и мы пройдем с вами полностью все тайны фэншуй все что вы сейчас слышите как у нас с вами работают как работают стихи какие бывают подводные течения какие у нас бывают слияния, как работают карты. Все, я, конечно, объяснять буду там. Подскажите, да? а, пожалуйста, что по дню месяцу и году 2019 -й? страшно ли иметь трех свинок? Благодарю. Нет, дорогая Матросова, значит, я листаю дальше слайды, да, трех свинок иметь не страшно. Есть две свинки, и они определяют определяются как самонаказание. Ну, по, по, всем, по определенным школам. Не все школы вообще самонаказание воспринимают и тем более берут в расчет. Но увеличение любой энергии, вот тут кто-то писал про трех лошадок, кто-то про трех свинок. В любом случае, увеличение любой энергии приводит к перекосу карты. Это понятно, да? Если у нас свиньи, куча свиней, значит карта становится холодная. С перекосом холодная, да. Если у нас много лошадей с перекосом в горячее. И дальше нужно, конечно, смотреть по карте. Либо эта карта регулируется, и за что отвечает у вас конкретная энергия. Либо есть какие-то регуляторы, например, у вас три свинки, вот написала дорогая Матросова. У вас в карте есть коза. Коза – это бездомное животное, которое, это пустыня раскаленная, которая выпить. Практически любую воду. Ну, конечно, трехсвинье она не выпит, но все равно. То есть, есть какой-то регулятор в карте, либо у вас нету. Это уже будет другая история. Перекос, тогда мы должны видеть перекос в какую сторону. Так, друзья, я слайды перелистываю, читаем самостоятельно, да? а, Так что здесь вот этот вопрос скорее больше индивидуальный. Это я все еще матросовый отвечаю. Стала напишу, что это точно нужно начать с себя ну потому что когда ты начинаешь себя у тебя есть возможность все изменить когда ты начинаешь с того что кто-то виноват в мире у тебя нет никакой возможности этого изменить. так читаю читаю здесь люди отвечают друг другу молодцы главное найти себя и работа найдется очень красивые слова мария классно да вопрос не по теме но очень беспокоит как обезвредить звезду большой фермер заранее спасибо катерина мы все это проходим на на нашем курсе и все кого вот очень это сильно интересовало они пришли на курс чтобы чтобы в этом разобраться действительно не по теме потому что у нас 150 человек в группе и около ста на ютюбе и сейчас начинать рассказывать вообще другой абсолютно ну взять запутать мозг всем и самое главное и не рассказать ни по теме ни... поэтому про большого фермера не буду отвечать но большой фермер как и все звезды имеет свои плюсы имеет свои минусы и нужно просто смотреть чем действительно его можно обезвредить например мы сейчас вот символические звезды мы прошли первый модуль по символическим звездам и первый урок и мы на нем как раз проходили те звезды, которые убирают все плохое из карты, то есть вполне возможно, что у вас есть звезды, которые убирают этого большого фермера. Просто нужно пройти эти звезды. То есть помимо там небесного благородного есть еще звезды, которые чистят, так сказать, нашу карту, очищают. То есть если они попадают в этот стол, то все будет хорошее. Ну вот как-то так. в моем, э, в моем, в моем, извините, как вижу, так читаю, в моем доме жизни прописан металл прописан металл ян и лошадь огонь ян господин дня дерево ян год свини чем это грозит благодарю Вероника понятия не имею надо смотреть на всю карту значит вы мне сейчас выборочно рассказали да я, я не вижу карту я не вижу такты по которым вы идете я понятия не имею происходит ли у вас какие-то слияния дополнительные столкновения ну не знаю не знаю ага. Вот, читайте пока. Общую информацию я даю для, по каждому господину дня. Читайте, смотрите, что подходит к вашей карте, задавайте вопросы, я отвечаю. У меня дублируется столб месяца и наступающий месяц коня. Лилит, я вас люблю. Коня. Отлично, 100 баллов просто. А 19.06 государственный экзамен. Его не отнимешь, а сдать надо, как быть. Значит, как быть? Да, хорошая история. Вы мне прям вопрос задали. Такой не в бровь, а в глаз называется. Значит, Левит, я бы на вашем месте подобрала бы какие-нибудь талисманы. Ну, традиционно. Традиционно мы вот, вот я сейчас просто пытаюсь, знаете, вам, потому что я понимаю, что если я вам сейчас что-нибудь скажу по цемень, если я вам что-нибудь начну сейчас по фэншуй говорить, то это, это вообще история растянется на долгое-долгое в никуда. Вы потом мне напишете, скажете, я вообще не знаю, что такое цемень, я не знаю, как это применить, да? Поэтому давайте так сделаем. Очень важна сдача экзаменов. Звезда академика. Зайдите на наш сайт n Вы заходите, делайте в калькуляторе и смотрите, какой элемент личности, ой, какой элемент, извините, какой зверек, да, отвечает за вашего небесного благородного, ой, небесного благородного. Ну, кстати, либо небесный благородный помогает, либо звезда академика Я бы взяла вот этого зверька как звезду академика, как талисман звезды академика. Ну, например, там петух, у вас будет звезда академика. Возьмите с собой на экзамен этого петуха. Вот, вот это вот то, что я вам сейчас могу посоветовать. Угу. Скажите, у меня входная дверь на Востоке. Как обезопасить желтую пятерку в июне на входной двери в квартиру? Марина, в принципе так же как и всегда у нас либо трубочки 6 трубочек музыка ветра это самый на самом деле простейший способ и вам на один месяц его будет достаточно если вы очень очень очень очень боитесь то есть такой способ с солью и с монетами вот можете воспользоваться им на один месяц но я обычно его ставлю только на год на приходящий я лично не ставлю я не знаю людей, которые ставят на приходящий соль монету. Но 6 трубочек повесьте, музыку ветра. Металлические обязательно должны быть не из бамбука, а из металла обязательно. Лошадь, э, погоду и в месяц и есть самонаказание. Да, по школе Манфрода не считается самонаказание то есть вы можете делать какие-то ошибочные действия, которые будут вас наказывать в какой-то определенной области, за что отвечает лошадь. В связи с тем что у вас по месяцу и погоду, это скорее всего социум. то есть вы делаете ошибки не в семье а в социуме на работе при может быть контакте с начальством при, при контакте с, с вообще просто с каким-то социум который вокруг вас может вот это быть нестыковка если крыса в году а в месяце и в дне ну, э, Виктория, надо смотреть, потому что очень может быть, что у вас просто спецструктура. И сейчас я тут могу бла-бла-бла рассказывать, но крысы, лошади, они очень часто работают в каких-то определенных спецструктурах, э, темных, например, спецструктурах. Есть такие понимания, как темные спецструктуры. Они встречаются крайне редко, но они могут встречаться, и там вообще другая история, как они работают. Вот. Я бы проверила на темную структуру так называемую. А, у меня дворец риска, дзя, лошадь, дворец риска. Это отразится а, на моей безопасности, дева. Ну, это отразится на вашей безопасности, если вы будете как-то безумно вести себя. Да? То есть, если вы сейчас пойдете с парашютом прыгать, в дайвинг там куда-то там нырять. Что-то такое делать, да, тогда может отразиться, Светлана. Но в принципе месяц, вы поймите, есть месяц, есть год. Все, что приходит по году, стопроцентно отразится. Что-то, что по месяцу, ну не факт, что отразится, потому что месячные энергии все-таки они послабее вероника вероника я вас уже начинаю узнавать по вашему стилю да, чувствую. пишите в скайп, вероника присоединяйтесь у нас с вами э, есть коучинговые часы где я вам буду подсказывать рассказывать и все и мы с вами лично я думаю что я постараюсь прям привести вашу голову в порядок в плане я, я уверен что мы и так в порядке и в плане астрологии и Бадзы и постараюсь систематизировать, вложить какие-то знания, и в общем для того, чтобы потраченные деньги и время для вас были крайне продуктивны и очень насыщены. Так, друзья, я немножечко презентацию идем вперед, да, отвечая на вопросы: у меня лошадь в дни и месяцы, а нож пришла третья, третья очередь быть очень осторожно аккуратной. Галина, сходите куда-нибудь к косметологу пусть какие-нибудь ну я не знаю кончики сделать кончики не делайте чистку сделайте чистку не делайте я не знаю сейчас там просто должны быть обязательно какие-то какие-то металлические штуки которые ну, какое-то небольшое повреждение не знаю, сейчас есть витамины там которые вводят под, под этим ну, не, не колят, а просто их под, под струю там воздуха будет. Попробуйте что-нибудь поделать, потому что, конечно, овечьи ножи в таком количестве, ну да, не очень хорошее. Сходите к стоматологу. Вот, ну, что вот, вот надо что-то самой, наверное, активировать этих лошадей, чтобы они потом не активировали сами и не накрыли вас медным тазом а, Верните слайд про металл. Про металл. Сейчас верну свой по металл. Вот, почитайте, ага. а... Галина, самонаказание, если небесные стволы одинаковые? Нет, и не обязательно. Не обязательно. Ну, я не знаю, может быть, есть такие школы, которые дают... Я сама лично училась у Манфреда Кубни. И Манфред Кубни эти все самонаказания принес. И я хочу сказать, что такого условия не было, что должны быть стволы обязательно одинаковые. То есть, если есть две земные ветви, у нас две земные ветви, кто у нас ходит У нас либо лошади, две лошади самонаказания, либо две свиньи самонаказания, либо два петуха самонаказания, либо два дракона самонаказания. Но у нас нету, чтобы еще небесные стволы были одинаковые. Они вот должны стоять желательно рядом, это да. Извините, я сейчас окно открою, сейчас, секунду. Так, дальше идем. Юля пишет, что неинтересно слушать про личные проблемы. Хочется послушать про общие тенденции месяца. Лилит пишет: я знаю цемень. Ну, вот, Лилит, я вам пока дала такой, да. А, значит, смотрите: а, про общие тенденции месяца. А, значит, а, ха -ха. ну, да, давайте я сейчас посмотрю, как много у нас еще с вами вопросов. Ну, не так, кстати, много вопросов. Давайте отвечать на вопросы я пока с вами я пока прохожу да, сейчас мы с вами м -м, дойдем сейчас вот мы закончили как бы провадзи. пока вы почитаете посмотрите сейчас мы перейдем на прилетающие звезды которые приходят у нас по месяцу и мы с вами можем поговорить сейчас я быстро пробегу глазами ложь э, мой персик подню фаза 2, читала у вас что-то плохая фаза, у меня э, полный застой в личной жизни, и хотелось бы активизировать свой персик, но стоит ли, э, что он может принести. Значит, смотрите, двойка неплохая фаза, это специализированная фаза. Э, опять же, тот же Манфред Куб не говорил, что двойка как бы это самая низкая, самая плохая фаза. И у нас есть некое разночтение, потому что все остальные школы двойку не берут за плохую фазу. Только Манфред Кубник утверждал, что она наихудшая стадия. Причем это ничем особо не поддерживалось. Ну, то есть считают, вот это стадия купания. Чуть, ну, ребенок родился, его купает, ему он голенький, ему то ли стыдно, то ли плохо, то ли больно. Почему ему должно быть стыдно, плохо, больно, непонятно. И поэтому стадия была низкая. Я придерживаюсь к тому, что стадия действительно невысокая, потому что ребенок абсолютно зависим. И в этом плане все школы сходятся и остальные, что, что ну, ты зависим, ты зависим от кого-то. И стадия 2 из-за того, что стадия купания, обнаженная, и сюда же и эротика, и секса, и все остальное прибавляется. И она считается как раз очень сексуальной стадией. Так что если у вас застой в дел, именно в районе э, дел сердечных, то я бы сказала, что это может быть даже очень хороший, это не просто хороший, это замечательная стадия. Нам большая стадия лучше не нужна. Это секс. Вот, так что э, двойка отличная стадия. Юля, значит, я вот еще что хочу сказать. Дело все в том, что э, вот общие тенденции, которые э, написаны нам. На слайдах, да? Я и которые в общем-то опубликованы у нас на сайте, это именно то, что я бы вам и так рассказала. То есть я могу перечитывать слайды, вы можете их перечитывать сами. Ну какую-то чуть больше информацию, чуть меньше. В принципе, я все изложила в, в письменном виде. И раньше я так и делала, просто читала и делала слайды. Но мне кажется, как раз прочитать слайды могут многие из вас, а вот поотвечать на вопросы. И ну, вы зря, Юля, отмахиваетесь, потому что я рассказываю материал, в общем-то, платных курсов из разных областей. И то, что я бы точно не рассказала, если бы я вам просто читала слайды. Да? Так, сейчас посмотрю, что у меня на YouTube. А, так у меня уже самонаказание ты читала небесный ствол этого месяца металл Ян. будет ли полезен карте слабой воды Ян или лучше металл им спасибо а, искра екатерина а, очень хороший вопрос задала на ютубе а, значит смотрите екатерина Слушайте, если опять спросят металл я, ян вернуть, я уже их возвращала. Переходите на наш сайт, на сайте есть эта статья, там почитайте. Отвечаю на вопрос Екатерины. Значит, месяц металл и будет ли полезно? Как? Значит, смотрите, для воды металл, ну не очень, не самый полезный, согласна. Для металла вода вообще катастрофа. Он ржавеет. Ржавеет, и вода портится, и металл портится. А вот иньский металл, дорогая Екатерина, это совершенно необходимый для любой воды. Вот для иньской, вот для янской. Почему? Потому что это фильтр. Иньский металл – это же серебро, золото, драгоценные металлы. И это как серебряный фильтр, который фильтрует, отфильтровывает воду. И вода становится очень прозрачной, очень хорошей. Поэтому, поэтому, конечно, если у вас есть возможность выбора, то индийский металл будет лучше. Если я беременна, ген сил, сильный лошадь в году, в часе приходит 3 треть, приход третьего коня меня не переплавит спасибо наталья я елена а, Елена, все а, значит так елена с беременными история у нас тут конечно совсем другая здесь у нас э, вас нужно э, значит смотрите Елена, э, идите спать свинью идите спать ищите сектор свиньи у себя дома идите спать свинью почему тайный друг и самая тайный друг лошади это раз и самое главное, хотя бы этот месяц спите. Нет кровати, берите раскладушку, ставьте. Не можете в квартире, там, может, у вас кухня. Значит, выбирайте хотя бы сектор в комнате, сектор э, свиньи и спите в секторе свиньи. Можете по шаблону 12 животных, можете по шаблону 24 горы. Берите свинью, спите там, потому что это тайный друг с лошадью и понижает температуру. А вам, конечно, такое количество лошадей для беременной. Женщине, ну, не, надо, не надо ничего может быть страшного не будет но если у нас если вы спрашиваете у меня какой-то совет то вот я вам советую добавить воды слайд с огнем значит дорогие друзья все все все все материалы есть на нашем сайте ну вот пожалуйста с огнем вам возвращаем а если за, он же, за, он же личный э, разрушитель, э, звезда академика, он же личный разрушитель, то тогда как можно брать на экзамен? Нет, личного разрушителя брать на экзамен мы не будем, если это личный разрушитель, то есть он сталкивается с вашим столком года звезда академика, тогда мы берем просто благородного. Просто благородного. А что приносит небесный металл Ян? Что он приносит? Вот как раз в этих слайдах, вот то, что я вам сейчас здесь высмотрели, да, последний час, я как раз и рассказывала. Так, у меня день рождения траля ля по карте Бадзу у меня одни столкновения, по цветкам персика. Что мне делать, как корректировать для моего дня крыса, волшебник любви, кролик он разрушитель для петуха, для моего года петух, волшебник любви, лошадь, но разрушитель крысы то есть мне цветок персика никогда не поможет. А, значит, Марин, значит, сейчас разобраться не смогу, потому что это мне нужно сейчас отключиться от вебинара и, и вникнуть во все, что вы написали. А, значит, поняла основной вопрос: что идут столкновения и, соответственно, и, соответственно, вы боитесь, что для вас не будет работать цветок персика. У нас помимо цветка персика есть еще хорошие другие романтические звезды. Это, ну вот даже тот же волшебник любви, небесная радость, которая выдает замуж. Берите звезду небесная радость, она в сто раз лучше работает, чем чем цветок персика. Ну не работает в вашей карте, ну и не надо. Так сейчас мы с вами у нас прогноз по секторам будет сейчас я еще почитаю кто что пишет а... скажите пожалуйста по здоровью уже не первый год связан с переездом началась аллергия на солнце появляется в мае возможность столкновения или огонь плавит металл и не в году может быть это голова или нет? Спасибо с уважением Яна. Да, да, да, да. А Яна вас зовут, да, Матросова. Да? да, Яна, вы очень правильно растолковали И вам нужно просто посмотреть, как защищать. Не видя карту, ничего сказать не могу. знаете, здоровье слишком такое тонкая вещь. Я вообще в это не особо лезу, если честно, сказать, да. Вот, но, э, и, во всяком случае, я хотя бы на уровне карты смотрю, в чем проблемы и могу подсказать. Не видя карту, даже боюсь говорить, сейчас я что-нибудь вам скажу, вы сделаете, может быть ухудшение. Да? Я же не вижу ситуации, же в общем, целом надо. В чем наказа, э, наказание самовыражения, э, если одновременно две лошади? Э, Лариса, самонаказание ⁇ это когда мы сами себе делаем что-то во вред. Все что угодно устроили разборку с мужем он ушел устроили разборку на работе вас уволили устроили разборку с ребенком там поругались на всю оставшуюся жизнь да? то есть когда вы сами делаете неправильные действия а вот надо смотреть лошадь за что у вас отвечает если это деньги значит проблемы будете сами себя наказывать деньгами да? если власть значит проблемы либо с начальством либо с мужем вот в этих областях Значит, вот э, спрашивает Ивана, они должны быть рядом. Ну, считается что если рядом, то они будут, конечно, сильно работать. Либо, если одна есть у меня, вторая приходит, она все равно догонит эту свинку и, и будет работать. Ну, правильно пишет Светлана Б, что э, Ивана у меня не рядом, но работает. Да, к сожалению, они все равно срабатывают. Ну, мне кажется, они не так сильно работают, как они вместе, когда стоят. Но могут, да. Что приносит небесный э, металл Значит, Ян. Небесный металл Ян вот мы как раз с вами до этого и перебирали. То есть он приносит дополнительную стихию, и в зависимости от того, какой у вас господин дня, то, и, то он и принесет. Ну, то есть, я не знаю, он может вам принести деньги, может принести мужа, он может принести вам э, грабители богатства. Да? Все зависит от вашего господина дня. Значит, давайте. Я чуть правда отвлекусь, э, потому что я вроде думаю, сейчас я дочитаю и все. Значит, но вижу, что не дочитаю Значит, давайте тогда, давайте тогда выберем. Не, не буду выбирать сейчас коварный способ. Тогда, значит, следующее. Читаем дальше. слайды, я отвечаю на ваши на ваши вопросы, Тогда я читаю на ваши вопросы. А сейчас сделаю маленькое тогда вступительное слово у нас с вами помимо того что вот все что вы прочитали на слайдом до того это было у нас больше по пубанцы у нас есть еще и э, фэн-шуй но фэншуй тоже такой выборочный вот мы начали делать по летящим звездам и э, я люблю если честно сказать фэн-шуй форм то есть я считаю что нужно сделать свое жилье правильной по фэн-шуй и тогда все равно какие к тебе звезды прилетают то, что с ними происходит ну, правильный ландшафт это как бы достаточно большая такая сложность. То есть это это формы, школа форм. Это должен должен быть правильный ландшафт. Это должно быть правильное расположение. Это должны быть хорошие сектора, куда у вас выходит входная дверь. Это ваши должны быть полезные божества по вашей астрологической карте. Вы должны спать в хорошем секторе по вашей карте Бодзи. Вы должны там, где вас поддерживают где вам создает здоровье, да, вы должны работать в хорошем секторе. И прилетающие звезды – это уже тогда будет, ну, такой вот некий отголосок, скажем так. Опять же, какие-то школы с ними работают, какие-то не работают. У нас в России очень любят эту технику и очень любят вот, ну, и, кстати, многим помогает. Но летящие звезды, которые приходят на месяц, это тоже такая уже тоже отдельная, знаете, история что можно вот вы видите что в этом месяце у нас с вами хороший сектор это запад и северо-запад вы можете сейчас на слайде почитать за что отвечают эти секторы и вы можете вот если у вас есть возможность с переносом допустим компьютера вы работаете дома и вы можете пересаживаться в более денежные секторы каждый месяц и оттуда писать какие-то запросы вот кто мне сейчас спрашивал работу не могут найти Сядьте в правильный сектор. Вот смотрите, на северо-запад прилетает денежная звезда. Поиск работы, видите? Да? То есть, кто не может найти работу, подайте объявление. Первое, выберите хорошую дату. Дата должна быть. Заходите на наш сайт, у нас там есть календарь. Можете вот по этому календарю, который вы смотрели, можете. Там есть такой китайский календарь написано И там есть индикаторы. Вот они либо красненькие, либо зелененькие. Первый 12 индикаторов, второй, ну называется 12 управителей дня, там на него нажимаешь, он прям написан. И есть еще 28 лунных стоян второй индикатор. Хотя бы по одному можно найти. Вот он зеленый, значит день хороший, красный, значит уже какие-то есть проблемы. Берете хороший день, берете час своего благородного, делаете свою астрологическую карту в правом углу я несмотря на то что я быстро говорю все останется на ютюбе друзья не переживайте переслушайте берете свою карту Бадзы, смотрите самую первую строку в символических звездах своего благородного и берете этот час дальше садитесь в северо-западный сектор куда прилетает денежная звезда и подаете объявление о работе ищите работу в хорошее время в хорошем месте в хорошие дни найдете сто процентов сто процент я так помогала искать работу своим знакомым по коттеджному поселку ой давненько было лет пять наверное назад как раз какой-то вот очередной кризис накрыл и они такие с недостроенным домом и у них э, у мужа была очень хорошая работа но он был ну, директором какой-то компании его уволили как как это водится знаете люди не могут быть гибкими, они не хотят переходить на на какой-то более э, меньшие должности, да, им, им не нравятся какие-то вот, вот эти вот истории с, э, с переходом, э, значит, ну, статус терять, скажем так. Да. И он искал, э, и он обязательно хотел опять быть также директором, получать также 200 тысяч рублей а найти даже на 100 тысяч было невозможно. Он уже несколько месяцев был без работы, и мы вот разговорились, и я посоветовала, говорю, вы знаете, снимите объявление, я говорю, как вы там? Он говорит, ну вот мы по интернету подали там его резюме там то, я говорю, давайте вы снимите его, я вам рассчитаю день. Они расщ... рассчитываем день, они подают объявление, и воля работа на 200 тысяч самый разгар кризиса когда вообще все закрылось всех уволили вообще никакой работы не было все в ваших руках друзья подскажите пожалуйста когда фундаментальный курс начнется и как его можно частями оплатить то при, то присылки но только либо полную оплату просит либо предоплату Друзья, вот давайте сейчас я немножко сделаю стоп, да. Лена Пирогова, будет добра, сбрось, пожалуйста, ссылку. Все, кто хочет пойти ко мне, пойти учиться и пройти весь Бадзы, прям вот самых основ и до самых самых глубин, потому что очень сильный фундаментальный курс, который мы целый там вот и там год идем. Но мы сейчас как, как бы продаем на первый полгода то у вас есть возможность мы сделали для одной группы но потом нам в принципе понравилось вот мы пока еще эту акцию продляем не знаю долго ли мы еще дадим возможность или нет сейчас лена пирогова скинет вам и в один и в другой чат ссылку где вы можете оставить предоплату в 2000 рублей получить этот курс со скидкой в 5000 это, это очень большая скидка потому что курс уж не такой в конце концов и дорогой и э, 5000 рублей будет скидка. То есть вы сейчас 2000, да, оставляете предоплату, и э, у вас будет возможность э, вес, э, осенью мы с вами начинаем в сентябре. Вы приходите, и там еще у вас будет возможность оставшиеся деньги разделить на 3 месяца по, э, по в, значит, там растянуть, сделать рассрочку. То есть, там вообще получается очень-очень дешево, но вы. Будете учиться на суперпрофессиональном, просто вот на суперпрофессиональном астрологическом, то есть вы станете профессиональными астрологами, не просто для начинающих, для продолжающих, а такой крупнопрофессиональный будет у нас с вами курс. И вот я его только сейчас закончила, и вот мы сейчас новую группу набираем. То есть, есть такая возможность, вот у нас пока идет такая акция, потому что еще за, вот сегодня буквально с Леной обсуждали, оставим мы эту акцию и уже уберем, потому что уже скоро скоро уже сентябрь, вот, и мы у нас, в общем-то, группы и так заполнены, переполненные и без всяких скидок. Вот. Ну, думаю, ладно, еще все-таки почти, почти май, начало июня дадим мы еще эту акцию. Так что вот сейчас Лена сбрасывает фундаментальный курс по бадзик, предоплата. То есть, если вы сейчас 2000 оставляете предоплаты, эти 2000 заходят вам туда, попадают в, э, в стоимость, и э, у вас получается минус 5000 еще, и потом еще можно разбить, и в общем там тысяч по 5, что ли там получается в месяц или по семь, по 7000 по-моему в месяц, там 3 месяца будет обучение, и вы получите очень, ну за очень-очень такой как это сказать ну, такое комфортное вхождение достаточно вы сможете приобрести достаточно очень такой приличный курс значит друзья я пока потихонечку буду листать перелистывать слайд для того чтобы вы посчитать почитали куда и как прилетают звезды и мы сейчас я посмотрю что вы задаете Металл не жду в июне, да. Так, сейчас, сейчас, извините, минутку, от, отвлекусь буквально на минутку. во Вероника, вижу, что вы постучались ко мне в Skype, да. После, к вам отвечу. Сейчас минутка. так идем дальше mm -hmm. а, так значит дальше я листаю вы пока смотрите значит, что такое э, летящие звезды да? то есть мы ну, очень грубо берем свой э, свою квартиру делим ее на 9 секторов находим север-юг-запад-восток и соответственно между ними будет северо-юг-северо-запад-юго-запад юго юго да? и юго-восток э, и в зависимости от этого вы можете распределить где какая будет энергия работать Ну, я еще раз говорю при правильном хорошем фэн шу построенным по вашей астрологической карте для этого надо знать свою астрологическую карту хорошо в принципе все остальное это уже будет вторично вот Первичное это понимание своей карты и выстраивание жилища таким образом, чтобы оно вам помогало, приносило здоровье, деньги, процветание, там, здоровых детей, умного, богатого мужа, красивую жену и так далее. Да? А, а вот, вот прилетающие энергии, они, конечно, влияют, но они все-таки влияют, здесь тоже нужно понимать, это месячная энергия, да. А, так, до какого числа можно внести деньги по предоплате? Ну да, вот Лен отвечает, что в течение недели можно. Пока мы, ну вот пока мы эту акцию еще вот оставим, ну не знаю, как нам там придет в голову, когда мы ее придет, придет в убрать, эту акцию. Вот. А, ну, вот такое, такая возможность и есть. Да, приходите. 22 денежную ложь представлять, спрашивает Екатерина. Представлять. Mm -hmm. Если знаете, куда и как, конечно, обязательно, да. А, значит, сколько стоит э, курс? Э, сколько стоит курс? Значит, смотрите, наш курс, э, пол вот этот курс, первый, там 4 шага, он стоил 20. Завод да я сейчас не буду вам врать. Ну, то есть он стоил около там, грубо говоря, там. 24 900, 5 тысяч скидки, значит 19 900. 2 тысячи вы даете предоплату, значит у вас там 17 900. Эти 17 900 можно разделить еще на три месяца, будет какая-то вот такая вот история. Я сейчас ähm, примерные вам цифры говорю, но насколько я помню. Но если учесть, что все, кто у нас учился на фундаментальном курсе, у нас не было никогда никаких скидок, у нас было только 25, то... Вот сейчас, благодаря вот внесению этих двух тысяч, можно... Ну, мы опять же, мы решили, что мы отдадим, ну, процентов 30 только мест вот с этой скидкой. Как только мы наберем, закроем сейчас эти места 30%, 70% все равно будет людей, которые без скидки пойдут. Ну, вот, поэтому такая у нас вот предпродажа только благодаря тому, что она как бы задолго у нас слишком выходит, да? То есть человек должен вот сейчас решить, что он в сентябре к нам придет. Нам, конечно, ну, очень как это сказать, лестно, что у нас уже группа набирается потихоньку, у нас там процентов 25 уже, наверное, мест заполнено. Вот, ну вот какой-то еще небольшой процент мы доберем. Потом будет уже у нас такой запуск, где мы с вами будем встречаться осенью и буду уже приглашать. Ну да, вот курс стоит так. А... Значит, смотрите, кто не успевает за слайдами, дорогие друзья, все эти слайды находятся ä, на нашем ä, в сайте или в любой нашей соцсети: ä, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Мы это все публикуем, и вы все это можете, в подпишитесь только на нашу соцсеть, <зв. <зв. <пзв.> <пзв.> пожалуйста, подпишитесь на наш канал YouTube, на котором мы, ну по мере возможности выставляем тоже видео вот эти все видео вы можете посмотреть да? и что еще сказать что еще сказать <смех> да и на сайте самое главное у нас все это на сайте мы вывешиваем Светлана пишет, что нет слайдов. Не знаю Светлана, почему у вас такая проблема с нашей комнатой? Вот, вот не знаю. Светлана, тогда, может быть, вам на YouTube лучше зайти, потому что на YouTube у меня идет как бы прямая трансляция, и вы можете все это видеть и нормально ориентироваться. Вот. Так, сейчас я посмотрю, на какие еще вопросы не ответила. Спасибо, Наташа, буду искать работу по вашему методу. Я желаю вам. Удачи. И я прям уверена, что если вы поверите, что все в ваших руках, все получится. То есть будете подбирать даты, будете подбирать возможности. А самое главное, знаете, вот за что я люблю Бадзив фэншуй это за возможность того, что мы потихонечку, проходя эти науки с вами, у нас потихоньку формируется такая история внутренняя, что мы этой жизнью можем управлять. Понятно, что все относительно. ну просто до того, как я, например, этим начала заниматься, знаете, ну вот, вот есть какая-то полоса несчастья. Да? Вот, ну, какая-то ну, черная зашел, в какую-то, ну не пусть не черная, ну серая полоса, но тут не клеится, там не клеится, там что-то не получается, тут что-то не получается. А тут раз, и ты начинаешь когда изучать, и ты вроде начинаешь понимать, что да, что, можно здесь чуть-чуть подкорректировать? Ну, давайте попробуем а что можно еще и вот тут вот немножечко поделать ну давайте так а что можно еще тальсманчик на себя повесить ну давайте так. то смотришь раз и тут вроде что-то у тебя наладилось раз и тут наладилось и дальше в тебе вот эти вот маленькие такие истории про то что ты сама умеешь переделывать не только свою жизнь но и жизнь своих близких переделывать в какой-то более успешный формат жизни ты начинаешь потихонечку верить, что ты действительно волшебница, и тут еще присоединяется твое подсознание, которое начинает очень сильно на это работать. Помимо того, что ты изучаешь фэншуй, бодзы и можешь этим всем э -э -э, все это для себя делать и для своих близких, и получается, что через какое-то время занятия китайской метафизикой ты начинаешь себя просто вот ну, таким. Чувствует, знаете, частицы Вселенной, которая, может быть, и частица, но она имеет ручки, ножки, и она как-то управляет. Она не просто в потоке идет, куда ее несет, туда и принесет, а она идет вот в таком вот каком-то положении, вот, вот, и, и пытается грести, либо в потоке, либо против потока, либо в бок, либо просто найти какое-то себе хорошее место. Это очень приятное чувство. Вот сейчас в конце вам дам обязательно согревание денежной звезды. Тоже одна из методик прекрасных, которая дает возможность. Вот, не у всех срабатывает. Некоторые говорят: вот я ее грела несколько раз, а у меня ничего, деньги не пришли. Кто-то один раз погрел, ему сразу деньги приходят. Это как и все метафизики. Кому-то надо сто раз сделать, чтобы это сработало, а кому-то с первого раза. Ну вот как повезло. Так, читаем. Еще какие вопросы не отвечала? Скажите, пожалуйста, можно ли активировать своего благородного, если я земля инь? Мой благородный крыса это север. Там у меня пятерка. Марина, ну, если мы с вами говорим про месяц лошади, то я бы не стала. Ну, а зачем мы в месяц лошади будем делать определенный конфликт вызывать? То есть, с какой целью? У нас такое количество активаций, все раз. Позанимайтесь месяц лошади вот звезду денежную погрейте, сейчас буду рассказывать. Да? Вон у нас на Запад, посмотрите в июне прилетает двойка прекрасное сочетание годовой энергии, звезда Единицы, прилетает к ней девятка. Ой, девятка, что я сказала, да, девятка. Не упустите этот месяц, старайтесь чаще находиться э, в этом секторе, да? спать, учиться, работать. Если в западном секторе у вас находится спальня, кабинет и входная дверь, тогда у вас появятся новые перспективные идеи, появятся силы для их реализации. Обязательно начните учиться чему-то новому, новому или сделайте первые шаги к тому, что вы дол, долго откладывали. Переезжайте в этот сектор на июнь, и ваши мечты исполнятся воплотятся в реальность да? и опять же продвижение по работе и поиск работы и увеличение дохода и успех в учебе вот вот можно например хорошие годовые сектор найти и э, согревание денежной звезды для тех кто не знает такой есть хороший шульский ритуал многие школы вы ну я не знаю сейчас продают нет раньше продавали высчитывали даты мы раньше его раздавали, но ну и сейчас поддерживаем своих клиентов, раздаем, у многих работает. Сейчас вот сделайте скриншоты, как именно, то есть что нужно делать. Да? Ну вот вы видите здесь у нас ряд условий, которые должны быть соблюдены. То есть денежная звезда ⁇ это точка энергии, она прилетает к вам на помощь в том случае, если захочет вам помочь ничего от нее не требуйте ничего не ждите просто вежливо просите ее а, у нас не должно быть шам в доме должно быть особенно в том секторе где вы делаете активацию должно быть чисто должно быть строго нужно проводить по времени время нужно переводить на солнечное Я сейчас покажу где и когда нужно а, активировать вы нашли нужный сектор как не нам можно ближе к внешним стенам. Да? Ну и на уровне где-то 60-120 сантиметров от уровня пола, это как раз самая вот рабочая, работающая энергия. Можно, значит, использовать любую свечу. Туалет мы обычно не используем ванную комнату, потому что не самая хорошая история, особенно если там нет окна, там не ну, в смысле, ничего плохого нету, просто там не работает. Вот, где будем брать берем северо-восток то есть в июне мы берем северо-восток 2 или 3 и мы берем с вами даты 11 июня 23 -го, 26 -го. лучшее время то есть вот вы видите здесь а, часы там тигр кролик лошадь коза собака но ни в коем случае нельзя начинать греть звезду в для начала именно начала согревания нельзя Петуха, ну и людям, которые, значит, рождены в год Петуха, в этом месяце можно только вот 26 июня, да, значит, 11 и 23 не подходит. А те, кто рождены в год Крысы, для них 26 не подходит. Где взять вот вот время? Это время, ну просто общее время. А вам нужно, например, вы хотели бы в час лошади с 11 до 13? На самом деле в час лошади тогда нам нужно привести час лошади вы заходите на наш сайт э, с, э, с, там, с правой стороны вы смотрите у вас такой вот калькулятор двух часов вы в этом калькуляторе солнечных двух часовок вводите свой город вводите свой город и у вас э, значит выскакивать пересчеты солнечное время. Обычно мы еще отступаем чуть-чуть времени, ну, может так, с получасочки начинаем работать. Да? То есть, ну, например, вам там нужен был час лошади, час лошади в Москве начинается не в 11, а в 11.30 и заканчивается не в 13, а в 13.30. Обычно мы еще отступаем там какое-то небольшое время, потому что там смешанные энергии и не всегда это самая энергии но ну, полчаса отпуск отступили например в 12 можно начать вот а, ну это наверное вот все что я вам хотела рассказать и показать на, за сегодня да? а, предлагаю конечно вам прийти по акции успеть присоединиться кто еще не успел к нашим к нашему такому основному самому важному самому глобальному тренингу потому что именно на его основе я читаю все остальные курсы Курсы по отношениям, курсы по деньгам, по детям, по любви, по партнерству. Курсы потом фэн-шу еще есть. И фэн-шу плюс бадзи самый важный и нужный курс. Конечно, все основано на фундаментальном. То есть без этого курса, как бы все остальные курсы, мы даже не берем, потому что вы все равно ничего не поймете, потому что там другой абсолютно подход. Это… Не такой подход, как все школы в основном работают, да, в основном по манфру работают. Это природный так называемый образ, чтение природного образа карты с очень интересными новыми правилами. С, с вот этими потаенными всякими внутренними связями внутри карты, с замковыми столпами, с, с ловушками, с, с вытаскиванием из карт невидимых элементов или внесением невидимых элементов в карты и так далее. И так далее. То есть такие правила, которые вы в других школах просто не узнаете и не научитесь вот так волшебно читать карты. галина на самом деле по летящим звездам там нам, намного сложнее технология и полить Вот, давайте так сделаем галина значит смотрите галина и всех кого интересует что делать если у вас в один сектор попадает в одну комнату попадает 4 сектора друзья вот сейчас у нас наша преподаватель татьяны смирновой через но ну, мы думали в июне но ну, может быть в июле начнутся курс по летящим звездам где есть самая важная информация это расселение звезд потому что они не работают в одной комнате на самом деле и э, в одной комнате работает только один какой-то сектор и вот татьяна будет рассказывать и вы будете изучать натальные звезды натальные звезды в доме то есть у нас есть дом уже с родившимися с какими-то звездами и те, которые приходят, и эти все сочетания, и все, что происходит, и и как дом делать по летящим звездам. Так что деньги в каком случае хранить? Это индивидуально? Ну, самое простое, Софи, самый простой вариант это возьмите свой сектор легких денег. Тут там и будет они при, приумножаться. Подскажите, пожалуйста, будет ли запись, а то меня все время выкидывает из комнаты. У нас сейчас запись идет на YouTube. Во-первых, можно перейти на YouTube канал и там смотреть. А во-вторых, да, на YouTube канале останется запись. Подскажите, если это дом, активации где делать? На первом или втором этаже есть разница? Ну, я обычно все делаю на первом этаже. На втором не делаю. Делайте на первом, да лошадь в погоню она же небесный благородный она же командное влияние она же крыса звезда академика разрушитель лошади как в этом случае быть тогда нельзя брать крысу как талисман на экзамен светлана берите тогда благородного на экзамен берите благородного тогда да, просто своего благородного а небесный благородный, берите другого небесного благородного. Возьмите, у вас же там не один, но у них же два. А, что такое такое чаша богатства, которую надо поставить? Ну, чаша богатства это для тех, мы ее каждый год зайдите на наш сайт в статьи пересмотрите. Во-первых, там масса полезного материала, и там у нас есть бесплатно абсолютно статьи, как делать чашу богатства. Да, мы ее обычно перед новым годом делаем. Какие дни нельзя начинать путешествие? Вот, вот Раиса, про все дни у нас с вами было, было в начале, да, были все что красным выделено, были не очень хорошие дни. Опять же, можете прийти на сайт, на сайте у нас сейчас уже на сайте все это висит вся эта статья, вы можете посмотреть, почитать. значит спрашивают нам греть в северо-западе или северо-востоке значит у нас высчитывается не по летящим звездам место согревания высчитывается там есть определенная формула поэтому мы смотрим не по летящей звезде а потому как по этой формуле мы рассчитали это северо-восток да. Скажите, пожалуйста, почему некоторые школы э, школы время учитывают место, а некоторые по солнечному? Как правильно и почему? Марина, очень тоже хороший вопрос. Значит, в основном большинство школ не учитывают солнечное время, потому что учатся у китайцев. Китайцы не учитывают, у них нет этой системы. Но, э, то есть, они у них как есть время, так и есть. Я как человек изначально э, такой вот, который тоже ищет легкие пути мне тоже эта система нравится но в связи с тем что я училась у манфреда кумни а это ученый немецкий ученый западный он четко определил момент что наши часы с китайскими не совпадают потому что китайцы все рассчитывали по своим солнечным часам соответственно в европе солнечные часы будут чуть-чуть другие и не всегда работает и но ну, не знаю, во всяком случае, с тем, с кем я разговаривала, э, в Европе, во всяком случае, многие астрологи пересчитывают на солнечное Но здесь индивидуальный момент: многие прям смотрят, кто-то считает, кто-то не считает. Я, как человек, который привык и который еще видит, что многие из моих коллег считают по-солнечному, я считаю, что, наверное, все-таки солнечное более правильно, да? Если бы мы с вами были древними астрологами какими-нибудь. Мы бы с вами же не брали за единицу измерения какие-нибудь часы, там в которых 10 тысяч километров от нас. Зачем они нам нужны? Да? Мы бы взяли с вами палочку, поставили бы ее и от солнца бы смотрели. Да? Ну вот от солнца вот час там козы. Вот он нам и нужен, этот час козы. Нам же нужен, который вот здесь, вот там вот в Москве сейчас например, козы, а не в пекине не час козы. Поэтому вот, ну, вот такой такая логика. Идти и те школы рабочие, идти и те теории рабочие, как как вот именно у кого как срабатывает более правильно. Если в ней есть пустой подвал под основным этажом, то как это влияет на жильцов? Это хорошо или плохо с точки зрения феншу? Вероника, с точки зрения фэн-шуй, это не очень хорошо, действительно. Да, абсолютно совсем пустой, не очень хорошо. С другой стороны, если он сухой, ну... Ну, он пустой, ну, там не, не свищет ветер, да. Если он просто закрытый, тогда, как бы, то есть это как основание дома и просто как пустой этаж. Ну, это не так страшно, как с вами, но ну, с другой стороны. У нас пол страны либо где-нибудь на какой-нибудь вечной мерзлоте либо, ну, не на, не на вечной, но в очень холодных регионах либо вот как подмосковье на суглинке, либо еще где-то. И на сваях нужно ставить. То есть те дома, которые на сваях, они более, ну, ну какие-то определенные, да, сваи для того, чтобы дом был более прочным. В этих случаях предлагается, если вы уже делаете дом на сваях, вы его должны обнести таким общим фундаментом с дома, чтобы их не было видно. Самое главное, чтобы там ветер не пролетал, крысы не бегали и все такое так если в дом так благодарю если год свиньи столпе удачи змея столпе удачи змея что ожидать столкновение лариса будет столкновение и скорее всего как-то это будет отражаться на вашей жизни будет может быть низко для вас будет год если господин дня металл и крыса по году месяц тогда лучше работает как полезная Божество и еще что там или как разрушитель, а -а -а, крыса погода. Ивана, чуть разные системы, чуть разные школы. Это может быть и столкновением с с, некий, с неким разрушением, и это может быть действительно полезное полезное божество. То есть китайская метафизика это не исключение одного. То есть, если мы взяли, вы знаете, вот у нас начались символические звезды, да, я вот, ну и на открытых объясняла, Это как один и тот же человек. Вот все говорят, а как же одна звезда может быть и демоном грабежа, и благородным, и еще чем-то, да? Это вот как человек. Вот он для кого-то может быть хорошим, да, заботливым, любящим мужем, а для кого-то будет отвратительным боссом, который зарплату не дает а для кого-то будет придурковатым дядькой а для кого-то будет умнейшим человеком. То есть все по-разному. И и при этом он может себе это сочетать. Он может быть любимый муж, очень щедрый, щедрый муж и очень зажимистый босс. Он это может сочетать. Также и для вас лошадь может. Она может приносить, быть для вас э, полезным божеством, ну и при этом сталкиваться с крыстой. Но то, что он будет полезным божеством, это однозначно. Это не отменяется никакими разрушителями. И это будет работать сильнее. так согревание денежные звезды надо делать по географии ну накладываем шаблон и да и делаем а как еще вот в смысле вы имеете в ввиду берем ли по фасаду нет по географии если вы про это да так, друзья мои она на YouTube успела услышать за ответ Значит, можно... Ли активировать? Так, все, друзья, на этом мы с вами заканчиваем сегодня. Кто хотел бы к нам присоединиться к обучению, буду рада вас видеть. Присоединяйтесь, приходить по ссылке, пока пользуйтесь возможностью акции. Вот, внесите сейчас 2000 рублей, и место за вами будет среди того небольшого процента участников, кто попадает у нас с такой большой скидкой и э, с вами мы увидимся ну, увидимся потому что у нас в июне ожидаются несколько запусков интересных программ э, думаю у нас будут криминальные звезды э, у нас будет э, 60 дядзи, э, у нас то есть я еще с вами встречусь, еще много чего вам порассказываю вот. Так что все, спасибо вам большое. <сёстное> Тысяча благодарность. спасибо, Раиса. Вот. И да, предоплату за фундаментальный Лена сбрасывает ссылку. Кто хотел бы перейти, переходите, заказывайте. И до новых встреч. С вами была Пугачева Наталья.